Отличные новости. Без лаборатории Ропсон проваливает план по производству реактора. Это отличная новость! Вряд ли они опустят руки, конечно. Зато мы спасли целую кучу людей. С меня хот-дог, наших свершений. Ха -ха. Пойдет! Спасибо! кого-нибудь вталкивать и потерять. Нужный звук полон электричества. Звук тока? Ха, может, включить биосилу? Живой звук. После того, как я назвал себя бродягой, я встретился под этим знаком с первой клиент. Неоновую вывеску трудно не заметить, а в толпе легко скрыться. Она просила украсть картину. И тут, на другом конце площади, я увидел твоего. Смотрел, ничего не сказал. Развернулся точно. Он не знал подробности. Это то, что я был бы. Но все равно. Наверное, он намного раньше меня понял, почему. Если бы ты раньше попробовал завязать, отец бы тебя простил. Я уверен. Я вырублю его бесшумно. Джерри, ты тут? Понял. Открываю дверь. Точно не виноваты в утечке. Мы и не знали, что одну форму болеет. Подумай и скажи еще раз: Мы не в курсе безосновательных слухов. Спасибо. Выключи микрофон и обсудим, как с этим справиться. слушатели высказывают самые разные мнения об охране Рокса. С одной стороны, и вот высказываются те же опасения, что есть у меня касательно Человека-паука. Это не политические силы, и они не подчиняются соответствующим. С другой стороны, у Роксана есть право защищать свою собственность и интересы. Многие из тех траг, что беспокоят жителей, начались потому, что человек-паук. Незаконно проник в помещение Рокса. Да, вы сообщили, что инцидент уже прекратились. Но позвольте вас спросить, если бы вам в спальне с вломился незнакомец в обтягивающем костюме, что бы вы сделали? Нет-нет, не надо, это риторический вопрос. Чаро-то скучи комментарии. Чтутся народ? на базе подполья в верхнем эстсайде. Супер! Ты ищи глушилку, а я буду собирать данные о том, чем подполье тут занимается. И что произошло? Они провернули несколько совместных дел. Грабежи, драки, угоны. Но потом подбольщики убили одного из парней надгробия и оказались в меньшинстве. До появления умельца. Да, к тому времени надгробие был за решеткой, так что смена власти прошла тихо. написал заставку для моего подкаста. А потом, Если понадобятся мощные виды, я знаю одного парня. Было бы классно. Мне-то медведь наука наступил. Не думай, что я буду жалеть тебя, человек Эй! Это человек назначен. Редки. Мне понравилось. Что-то не так. Проверьте, что там с Да-да, проверим. Мне тут нужно. С пауками шутки плохи. Поспи. Надо найти глушилку и вырубить ее. тяжело и действительно Вот и глушилка. Они сохранили трофеи после битвы с надгробием. Как сентиментально! Это пайк надгробия. Ну, конечно, со здоровым глушителем. Ну, кажется, что это глушитель. Этот манекен сейчас пошевелился? В жизни. Эй, База должна появиться на карте. Ура! Зову Копов. Теперь соберу инфу о сотрудничестве над гроби и подполье для своего подкаста. Надо уйти отсюда до того, как приедут копы и все перекроют. Слушай, я тут просматривала все базы, которые мы накрыли. И знаешь, в этих кварталах стало гораздо спокойнее. Отлично. Спасибо за помощь. Без тебя я бы не нашел эти глушилки. Я вот что нашла в своих записях. Похоже, умелец работала над каким-то секретным проектом в адской кухне. Он связан с нуформом? Похоже на программируемую материю. Я такое уже видел. Наверное, стоит забрать ее. Тут есть какой-то код. Вот, 2658. Может, поище что-то, ну, не знаю, запертое? 2658, понял. Даника! Спасибо тебе еще раз за подкаст. Эти твои советы в конце выпуска просто чума. О, супер, спасибо. Кстати, когда мой подкаст про подфолье выйдет, обязательно скажи, как он тебе. Звучит здорово. Тогда на связи. Ого, хм. два, шесть, пять, восемь, да? Программируемая материя. Из нее можно сделать что угодно. О, здорово как? -то. Так сойдет. Надо сказать спасибо, Даники. Умелец — это проблема, но, да, народу в подфоле сильно поубавилось. Мы сработали как команда. Надеюсь, твой подкаст тоже внесет свой вклад. Слушай, если что понадобится, ну, не спасти тебя, а перерыв от сделать. Ты напиши. Я знаю, кафе, где делают отличный латтый матя. Представляю, сидеть в кафе в маске — это странно. Круто же, да? Ну, пока. Это была идея твоего папа. Тебе нужно было то, что всегда в парке. Сама по себе эта штука тихая, но когда их много. Громко, когда много? А... Может и это. Но какой-то он уж слишком тихий. Да. Новый костюм? Очень крутой. Что-то, что всегда бывает здесь. Типа птиц или деревьев или... Не, не деревья. Что-то, что всегда бывает здесь. Типа птиц или деревьев или... Как? Кто это записал? Он умел укращать голубей? Это было давно, еще в средней школе. Мы однажды тусили в парке, и кто-то уронил ходком. Знаешь, как это было? Голуби набросились, как стали. Твой папа аж застыл. А, послушай, это же музыка. Слушай. На следующий день мы ползали по всему Манхэттену в постель. Как ты сейчас? Помню, как они учили меня работать со звуком. У дяди было оборудование, а у отца музыкальный слух. Ты знал, что твоя мама жила тут после колледжа? Они с твоим папой встречались. Мы втроем часто тусовались. И привыкли к этому мягкому, размеренному ритму. Мягкий ритм. Классный. Да, может, капать вода, надо послушать. Да. Звук мягкий, но резкий. Хорошие были времена. Казалось бы, никогда не кончится. Твоя мама устроила всю чушь Папа стал копом новобранцев, а я только начал звать себя братья. У всех нас были свои секреты, но их было не утаить. Мы с папой слишком часто пересекались по работе. Эх, дядя Арн. занялся бы ты чем-то другим, папа с мамой были бы за тебя горой. Привет, малец. Ты нашел почти все, что нужно для трека. Теперь ты знаешь, где искать последнюю часть. Надеюсь, она тебе пригодится. Даже не знаю. После истории с Кригером. Ладно, я буду осторожен. Заброшенный тоннель метро какой вор без убежища. Ого! Вот это логово! Лаборатория. Место. Мама купила ему это на блашином рынке. Это шутка про. А, не помню про что. У дяди арана под наблюдением весь город. Наверное, он эту сеть годами строил. Улучшение за улучшением. По части работы с костюмом я пошел в дядю Арона. Он намного лучше меня играл на гитаре. Раньше он всегда приходил к нам ужинать. Сам, небось, готовить не умел. Секвенсор? Сэмплер? все винтажное? Наверное, это его и папы. Может выдать ей пару ударов? Не, сломаю еще. Звуки. Звуковой замок? Чего только не придумают. Ну что, малец? Костюм в пору? Ты спрашивал, почему мы с твоим папой перестали общаться? Он шел по следу бродяги. Находил моих клиентов, и вроде Саймона Кригера и Уилсона Фиска. Ему нельзя было нажить таких врагов. Под удар попали бы вы с мамой. И я рассказал ему. Надеялся, что он отступит. И да, он отступился. Прогнал меня. Боялся, что я плохо на тебя повлияю. Надеюсь, этот костюм тебя не испортит. Береги себя, Человек-паук. Спасибо, дядя Арон. За все. Я скачала твое приложение. Круто, что супергерои идут много список. Не хочу, чтобы меня мама на панцу застала в Новогодний сезон. Время тратить деньги, которые... Приветствую вас. Сегодняшний выпуск. Часть цикла «Правда о подполье». Недавно Человек-паук прикрыл их базу в Гринвиче, а мы выяснили, что подполье раньше воевало с семейством Маджия. Да-да, теми самыми мафиози. Дело было еще до умельца, когда Подполье считало себя новым типом преступной группировки. Молодой мафией, если угодно. Они хотели, чтобы их зауважали и бросили вызов старым семействам. Конфликт заглох, когда Кувалда подчинил себе Маджию. Чем косвенно спас само Подполье. Вот уж, блин, спасибо. Ну, до скорого. И если хотите отбросить старые привычки, ограничьтесь одной в месяц. Не торопитесь. Пока. очередную передачу из цикла «Правда о подполье». Пока Человек-паук занимался базой подполья в верхнем сайте, я выяснила, что раньше они водили дружбу с бандой надгробия. Да-да, вы не ослышались. Они сотрудничали, пока кто-то из подполья не убил одного из людей над надгробия. Тот пошел на них войной и едва не прикончил всех до единого, но попал за решетку. А вскоре появилась умелец со своим супероружием подробнее читайте в моем блоге до встречи и старайтесь выполнять самые трудные задачи в период с двух до трех часов дня это самое эффективное время пока да вот сейчас будет серьезно в этом испытании активны сразу все контрольные точки ты сам должен выбрать быстрейший путь иди к точке старта и начнем давай пит я готов Надо составить план и действовать по нему. Практически без права на ошибку. Тихо, ты справишься. Молодец, Мэлл. Ставь, держать. Надо доверять чутью. Отпусти. Надо прокладывать маршрут на ходу. Пытание, которое основано на быстром принятии решений. Неплохо придумано, Питт! решение. Вот в чем остановить убойщика или грабителя банка. И спать без заложника, и обезвредить ногу Чтобы преузветь, нужно видеть не только то, что перед тобой, но и на шапке. Потом еще на шапке. Это самые мелкие решения Удачи, с проказом, с мал поднялся. Да скучаю, по-моему. У неё прям был безупречный внутренний компас. все испытания. Остается только... Открыть супер-секретное бонусное крутейшее испытание. Отправляйся к Уэс, если не боишься. Блин, как же трудно изображать злодейский смех. Да, прав. Интересно, злодеи специально учатся такому смеху. Скажешь нет. Появиться у меня в подкасте. А, ну, в смысле, я не могу действовать в открытую. Тайна личности. Все дела. Да не вопрос, как скажешь. Я просто подумала, людям будет интересно, так? Не знаю, что и сказать. Я просто делаю, что могу, понимаешь? Ну да, как и все мы. Только ты при этом уклоняешься от пули и бегаешь по небоскребам. Хм. Может быть, на летних каникулах? У меня будет отпуск на, на моей работе, да. И если я пойду на какой-то подкаст, то только на твой. Это лучший комплимент за неделю. Или за всю жизнь. Ладно, позвони, когда начнутся каникулы. Пока. Я тебе рассказывал, что случилось, когда я начал тут учиться. Подойди к точке старта, и тогда узнаешь все сам. Это будет весело. Повеселился! Кто внешний колебец Работал в Сервятник нету. а я помешал Скажу тебе вот что вырос, это было непросто. Обожаю байдевита! Вечно ты мешаешь, человек-балун! Почему ты никак не дашь мне спокойно совершать мои безвысливные преступления? Кажется, ты что-то сделал с этой имитацией тервятников. Я сам меня знаю! Я даю! А что за мир? Что за мир? Бой был сложный, но он ослабевал. И вот, когда я уже подумал, что смогу победить, появился злой брат-блиснец перчатника. Нет, на самом деле он меня не смотрел. Я выдохся, а он даже не запугался. Я будто дрался с двумя стерлями. Ой! Это уже не шутки. Э, как тебе нравится быть метафорой, неопытный юный син. Сербятник номер два. Замечательно стербяник номер один. Я люблю иллюстрировать собой исключительно важное самообладание. Следующая тренировка. Спасибо Питу за отличный дизайн боя. мне поговорить? На Полье напала на Роксон? Если я не вмешаюсь, то что могут попасть под поль? под полью! Не реализовать его! Эй, эй, эй! Может, прикольте, что здесь виноваты обе стороны? А? Вы все под прикольки! Или вы успокойтесь, или вы пошулеет! <рисотворенный> Парк, Ой, снегби! Человек голов! Да! Да! Да! Да! Да! Да! нас И жители не пострадали! Что подполье, что Роксон, дебилы!